Одноклубники, всех приветствуем. На отправке у нас мотобуксировщик ⁇ Железная собака ⁇ Шириной гусеницы 500 мм, длиной базы 1450. Букс представлен с мотором Zongshin. 15 лошадиных сил, катушка на освещение 9А. Букс выполнен на гусенице с шипами. То есть по голому открытому льду зацеп у этого буксировщика будет хороший. Дополнительно установили. Ручки с подогревом, кнопку вывели на руль, это глушение двигателя, это фара у нас в кол. Букс отправляется в город Псков нашему одноклубнику Алексею. Ну а мы приступаем к погрузке в транспортной компании ПЭК, первоэкспедиционная, где уже непосредственно Алексей заберет терминала в своем городе. Всем спасибо за просмотр, пока!